Всем привет! Сегодня у нас второй урок по работе с библиотекой SDL И сегодня мы нарисуем, не нарисуем, а выведем картинку, картинку ну, Нарисуем картинку в нашем окне Так, и это, это у нас этот урок находится вот здесь Вот он да. Вот что для этого надо сделать. Ну для этого надо сделать как минимум, если мы а, а, а, а, используем Qt, то то надо как минимум скопировать картинки в правильное место, потому что потому что сейчас давайте я соберу. Это собрал по тому, что когда идет запуск программы из редактора, то, соответственно, в режиме дебака корневой директории считается та директория, где бинарник. А бинарники у нас собираются вот в такой папочке, Это, к примеру, дебак, lesson 2, и здесь, соответственно, бинарник. Если мы будем обращаться каким-то картиночкам, то будет обращение непосредственно вот в корне этой папки. Короче, копируем туда дебинарник, вот, потому что там у меня картинка, которую мы сейчас загрузим. Итак, давайте посмотрим на код, что тут есть. Ну, это уже привычно у вас. Есть переменная, которая указывает на окно, дальше есть у нас поверхность, и дальше у нас есть, есть непосредственно еще одна поверхность. То есть на эту поверхность мы загрузим нашу картинку. А, вот. Дальше, Это, эти две переменные а, у нас содержат ширину и высоту нашего создаваемого окна. Дальше у нас есть три функции: init, load, media и close. То есть все а, мы вынесли в отдельные функции, чтобы функция main была как можно меньше и чтобы перед глазами было видно, что здесь происходит. Что еще важно, да, Ну много еще скажу, SDL Surface, то есть вот эти вот поверхности, используются для отрисовки, да, используется программная отрисовка, программное обеспечение, то есть не, не средствами видеокарты, а средствами центрального процессора, то есть CPU, а, а не GPU. То есть здесь программный рендеринг происходит, вот, для того, чтобы использовать hardware acceleration, да, а не software, то есть для того, чтобы использовать графический процессор, нужно приложить немного другие усилия, чем приложенные здесь. Но об этом потом будет в уроках. То есть сейчас отрисовка картинки будет с помощью software rendering. Соответственно, software rendering – это будет использоваться центральный процессор. Итак, и нет. Ну давайте на э, функцию нет посмотрим. Функция и нет нам уже знакома. Здесь инициализируется библиотека, создается окно э, и мы делаем запрос на поверхность. Дальше. Что происходит дальше? Дальше мы пытаемся загрузить картинку. И вот здесь, давайте посмотрим на эту функцию. Что это за функция? Э, есть функция SDL_Load_BMP. Давайте перейдем в нашу Вики и посмотрим. И посмотрите, можно даже WAV загрузить, а можно загрузить объект. А Object это, судя по всему, а это библиотека, мне что-то показалось модель. <клево> ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Я об этом потом. Так, функция load.bmp. То есть bmp это картинка, я так, вы, вы должны понимать, да? формата bmp. То есть используйте эту функцию для того, чтобы загрузить э, э, на поверхность картинку из bmp файла. Э, нужно здесь передать путь и возвращает указатель на новую поверхность. Либо же null. Если ну, воспользуйтесь sdl sdl.getError для получения более подробной информации. Соответственно, здесь функция довольно проста. Указываем полный путь к файлу и получаем либо null, либо указатель на поверхность. В данном случае вот указан путь, да, pix.logo.bmp. То есть непосредственно когда мы из Qt запускаем, то бинарник запускается из этой папки. Вот. Debug папочка, потом там проекты туда-сюда. И вот, вот здесь и непосредственно отсюда будет искаться то есть а, это будет а, корневая директория, начиная с которой вот начнется поиск вот этого пути. И этот путь там есть. То есть загрузка картинки вещь несложная. Дальше, дальше. Вот загрузили мы картинку. Что нужно сделать дальше? А теперь мы apply the image да, применить эту картинку то есть мы используем функцию sdl blitz Surface. давайте посмотрим что это за функция давайте давайте вот она и эта функция она используйте эту функцию для быстрого копирования поверхности на ну какой-то поверхности на destination surface, да, на ту поверхность, на которую вам нужно. Вот, соответственно, наше Hello World, но ну, это не Hello World, ну, ну это такой, короче, скопируется на эту поверхность. Соответственно, если размеры нашего Hello World будут такие же, то все перекроется. Если меньше, то не все перекроется. Ну, ну, ну, ну, давайте посмотрим, какие еще параметры там. Смотрите, есть поверхность source, да, исходник, то, что мы будем копировать. Есть, можно также указать, что не все надо копировать, а какую-то часть картиночки. Дальше, куда мы это копируем, и тоже можно указать, если не на всю поверхность, то на какую часть. Вот, соответственно, если по нулям, то будет скопирована полностью вот эта поверхность, на полностью на вот эту поверхность. Ну, давайте запустим. Чем мы видим? Мы видим SDL был. Картиночка SDL. А теперь давайте давайте попробуем поиграться. А хотя я не буду поиграться, это в качестве домашнего задания для вас. Попробуйте здесь указать, да, там, ну, как в первом уроке, мы с ректом, да, здесь рек, то есть прямоугольник. Прямоугольник. Ой, не это, давайте. Например, вот эту буковку скопировать. Правый нижний угол. Что-то типа такого. Вот. Соответственно, вот здесь вам надо указать правильный прямоугольник на букву S. А вот здесь тот участок, куда эту S надо скопировать. Вот. Короче, если по нулям, то будет полное копирование картинки на ну, поверхности на другую поверхность. Вот, собственно, и все. То есть ничего сложного нет. Ну, функция Close еще у нас освобождает поверхность нашей картинки. Да, освобождает память. Дальше... Закрывается окно, и э, э, э, все саб-модули прекращают свою работу. Э, вот, то есть, что тут было ключевым возможно, это то, что для отрисовки картинки используется центральный процессор, а не графический. Но графический тоже можно использовать. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.